Что такое агрессия? Сила, сила, которая перебродила, которую просто не выпускали, которую не давали реализоваться. Делать забродившей силе, чтобы она перестала бродить. Проявлять, применить направить, ее. применить. Кто-то вон колет дрова. Нормально выгуливать своего анимуса и хорошо себя чувствует. Вы не проявляете это там, где нужно. Где нужно именно вам. То есть вы ждете права. Понимаете? Вместо того, чтобы сразу пойти и сделать, как вы считаете. Потому что иначе вы столкнетесь с чем? Вы приходите, и вы проявляете силу, и кто-то вас будет считать кем? Агрессор. Агрессором. Да. Люди, которые не могут переживать, вот, что о них так думают, не позволяет себе проявлять силу. Да, мы агрессоры, когда мы заявляем о своих желаниях, когда мы говорим людям, что делать в связи с каким-то проектом. В этом смысле можно сказать, что мы агрессоры, потому что мы выстраиваем пространство, время и людской ресурс в соответствии со своим видением. Но если мы позволяем да, демократию, кто не хочет, тот не строится, кто не хочет, тот не идет, мы автоматически убираем вот эту надстройку, агрессивную пену, понимаете, это просто сила, которая предлагает, смотрите, можно такую реальность, можно такую, кто куда хочет. Раз все быстренько разбежались по реальностям, которые хотели, получили то, что хотели, все, вы в этом смысле уже указатель, вы направляющие, но вы никого не заставляете. Это касается и коллектива. Всегда смотрите на тенденции. И если даже хотя бы один человек сидит и мнется, да, вы предлагаете проект, вы предлагаете форму реализации, один человек мнется, вы видите это, если вы хотите видеть. То в этот момент это для вас просто вешка, что это можно доработать. То есть вот раз и на этот угол это можно достроить. Вы можете сейчас не знать как, но дальше вы просто позволяете ему быть. Позволяете ему быть в своей точке зрения. И думайте, как просто встроить его в это. Умные руководители, даже мудрые, понимают, если ты не заметишь брожение, то там будет просто ступор. То есть ну я это продавил и потом Смотри, доволен. ты продавил. Мы используем свои преимущества. Если тебе легче было продавить просто силой воли, угу. и мало этого, ты еще в этом чувствовал прилив энергии от того, что ты... Это называется гордость за себя, и, да, я продавил, ну, да? И плюсы я получил, безусловно, для себя, в первую очередь. Естественно. Что такое ясный взгляд на себя? Это когда я понимаю, кто я, какая игра меня заводит, да, наполняет, после чего я буду гордиться собой, да, и на что у меня есть силы, это тоже очень важно, то ты совершенно сознательно говоришь, так, я это продавлю, и начинается раш. но тогда чего нет? Ты не приходишь домой и не жалишься, не чертыхаешься, не злишься на семью. Ты играешь в это. И пьешь с упоением вот ту энергию, которая порождает твое продавливание. Люди начинают... М -м -м -м, а Давайте ты фарму, okay. да, а ты продавливаешь и... <связь> Классно я сегодня их продавил. Пример. Гоинка, это учитель випасаны рассказывал, как его учитель, Бакин... Заходит, есть зал, где все медитируют, а есть целы, так называемые, ну, так маленькие комнатки, где уже одиночная медитация, когда тебе не поддерживает энергия группы, и ты сам на своей энергии спишь. Так вот, он, естественно, учитель проходит, приоткрывая дверь, но там есть зазоры, куда можно посидеть, и видит спящих учеников, естественно, будет их. И вот он проходит. И открывает дверь, там самый любимый ученик, который, ну, вроде так хорошо сидит обычно, а он дрыхнет вовсю, и он срывается на него, орёт, топает ногами, ну, там чуть ли не истерия. Ученик подскагивает простите, простите, и одновременно в ужасе Бакин сорвался. Как вообще возможно? Учитель выходит и своему рядом идущему монаху говорит, «Ты слышал, как я его вштырила?» Что это такое? Это абсолютно спокойное вхождение. Не сорвался вообще это, нормально вошел в эту энергию, зачерпнул и как маханул, а потом вышел спокойно, и в момент, когда он в этом жил, он жил в энергии, а не в эмоции. Ученик видел эмоцию, а учитель жил в энергии происходящего. Так вот здесь то же самое, если вы сознательно входите в эту игру, то вы получаете ресурсы игры, когда ты понимаешь себя без проблем, дави, да, и черпай в этом массу силы. Но если вдруг это был неосознанный выбор, вы в эмоциях, вы потеряли энергию игры, или вы вообще не поняли, во что вы ввязались. Мой способ другой, я, например, не люблю ничего продавливать, мне самое главное понять, куда тенденция идет, я бы... Мягко объясняла, используя выгоды, преимущества для каждого конкретного человека. Но я бы ждала. Это не значит, что это правильно, но это точно правильно для меня. Мне нравится, когда происходит чудо. Мне нравится, когда вдруг много рек, в том числе и мои усилия встречаются, и вдруг это мне просто нравится. Я черпаю в этом: кто-то любит войну, кто-то любит игру, кто-то любит соревнования. Очень важно знать себя я вообще не даю вам образец хочу чтобы вы поняли себя кто понял себя тот всегда для себя будет выбирать идеально правильное решение. и вы точно будете в этот момент давить а вы будете в этот момент играть а вы будете воевать а вы соревноваться а вы любить и главное все вы получите результат но о чем я еще пекусь чтобы расширить палитру ваших возможностей чтобы те, кто умеет продавливать, могли уметь идти с потоком; те, кто умеет соревноваться, могли поиграть в коллективную игру, не борясь за единственный мяч; те, кто умеет воевать, чтобы у них добавилась палитру возможность любить. Вы становитесь шире, больше, больше не по величине короны, а больше по возможности взаимодействия с этим миром, потому что так вы адекватнее, иначе вы человек одной функции. Можешь только топором. Если мы говорим о ремонте, то у каждого излюблен инструмент. У кого-то кисточка, иди забей гвозди кисточка, А у кого-то топор, иди покрась. Жизнь же больше. Прекрасно, что есть сила и воля духа. От этого нельзя отказывать, Не убирать, да, нельзя убрать агрессора. Это крутой, сильный мужик внутри тебя, который в нужный момент станет и топор, пила и прочее. Но добавить. То есть еще, еще, еще. То есть когда надо, потому что я тоже могу пойти в гору. И я не почувствую себя не победителем, если я не поднимусь в эту гору в это время и так далее. Потому что я чувствую. Мало этого, я не буду здесь ходить и думать, чем бы мне заняться, чем это, суетиться. Я знаю, как быть действовать. Я знаю, как увольнять людей, говорить им сердечное нет. И я знаю, как терпеть и ждать, когда кто-то растет. Удивительное ощущение свободы, свободы выбора, который дал нам Бог а не быть вот человеком одной функции. То есть тогда ты обречен на ситуации, какие? Однотипные. Получение да, жизнь те такая, же те же сюжеты, одни и те же сценарии. Концу жизни становится очень грустно. И даже когда появляются люди, которые могут предложить тебе новую игру, интересную, и даже когда ты их позвал, мы тогда вообще неадекватны. Мы честно хотим в это встроиться, а играем по-прежнему. Вагончик как летел, так и летит дальше. Но когда вы тренируете наблюдение, это просто супер. А вот можешь ли когда ты мы... сменить, достаточно ли у тебя личной воли? Сменить, чтобы не ввязаться. А что мы, любим? А что мы любим? Привкус той эмоции. Любили Коктейль моменты. еще желанин какой-то проект, ага. последний Вокресе момент России. приходит какая-то информация, не ага. и, блин, надо работать. сделать или <свеч> паузу, или <свеч> подумать, как-то по-другому. Но жалко Но потраченных усилий, которые уже вложил. Фактически вдруг сменился светофор, да, и ну надо притормозить. Если ты не притормаживаешь, ты едешь, и ба-бам. Па Если у нас...